Всем привет! Есть у меня вот такой корпус для изготовления Powerbank. И сегодня мы придадим этому корпусу такой дизайн, который сделает его уникальным в своем роде. Такой будет только у меня. Прежде всего потребуется отрезок листового алюминия. Это не простой алюминий, алюминий с добавлением титана. Авиационный. С помощью двухстороннего скотча Приклеиваю заготовку к отрезку ламината. Закрепляю на столике чепу станка и фрезерую. Заранее подготовленный рисунок. Пока происходит гравировка, изготовим травильный раствор. Для этого нам потребуется пол-литра перекиси водорода. 100 грамм лимонной кислоты. И примерно столовая ложка соли. Фрезеровка завершена успешно. Удаляю заусенцы с помощью напильника. С помощью скотча приклеиваю к заготовке небольшой отрезок провода. Можно веревку, не суть важно. И погружаю ее в травильный раствор на некоторое время. Я думаю, вы догадались, что... Использование травильного раствора было необходимо для того, чтобы существенно упростить себе процесс шлифовки детали. К тому же именно травление поможет мне добиться своеобразного эффекта теней. Что невозможно при использовании привычной нам шлифовальной бумаги. Наждачки, говоря простым языком. Далее покрываю деталь секретным раствором. И оставляю в таком состоянии на некоторое время. Для высветления использую мягкую ткань. Наш декор приклеиваю с помощью клея B7000. В чем преимущество? этого клея, что его можно демонтировать путем разогрева места соединения. Вот так отныне выглядит будущий Повербанк. Гораздо оригинальней, гораздо уникальней, гораздо привлекательней. Пока что только один аккумулятор со временем установлю полностью. Пишите свое мнение в комментариях. Будем общаться. До новых встреч. Как всегда, но посран. Пока.